Добрый день, друзья! Коралловая вода. Как правильно делать? Как правильно пить? Основные вопросы, которые обычно задают люди. Бутылка воды, полтора литровая. Коралл. Добавляем на бутылку воды один коралл, не разрывая пакетика. Бросаем в воду. Через 2-3 минуты вода готова к употреблению. Значит, какую воду берем? Вопросы обычно. Можно ли брать бутилированную воду? Можно ли брать из-под крана? Можно ли брать из-под фильтра? Воду можно брать бутилированную, из-под крана, из-под фильтра. Из-под крана, как вы понимаете, самый худший вариант. Поэтому лучше брать из-под фильтра, ну, если позволяют финансы, можно брать бутилированную воду. Любая, любая вода, любой фильтр чистит воду, в том числе и от полезных минералов. Мы добавляем коралл, чтобы минералы добавлялись. В коралле есть 89 полезных минералов, именно суточная норма. Тут так рассчитано, что один пакетик дает нам суточную норму тех минералов, которые нам необходимы. Поэтому мы пьем коралловую воду. Еще одно важное замечание. Бутылка должна быть закрыта. Нельзя набирать графин, потому что вода в соприкосновении с воздухом окисляется. Чем более дольше бутылка закрыта, тем больше она сохраняет свои свойства. Она остается живой. И для тех, кто хочет сделать воду более энергичной, более щелочной, можно добавить редоксиринс. Редоксиринс это антиоксидант. Его пить правильно утром и вечером, по одной капсуле развести в стакане воды, теплой воды, и выпивать до всего. И вечером тоже выпивать одну, один стакан щелочной воды. Есть варианты, которые использую я. Я добавляю... В эту же бутылку одну капсулу Redox лиц. Самая важная вода. Утром пол-литра как минимум надо выпить до всего. Желательно теплой воды, 40-50 градусов. Пить воду коралловую нужно не во время еды. За час до еды перестаем пить и через час после еды начинаем пить между едой, чтобы она ощелачивала организм и промывала. Более подробную информацию вы можете посмотреть по ссылке вверху или под видео будет тоже ссылка, где вы сможете ознакомиться, почему люди всего мира сегодня переходят на коралловую воду. Сегодня вы все при помощи интернета или гугла можете узнать о коралловой воде. И как сказал Конфуций, говоришь ты себе я могу или говоришь ты себе я не могу, в обоих случаях ты прав. Ваше здоровье в ваших руках.